Меня зовут Маджит, я из Ташкента, начинающий пчеловод, Три года, четвертый год стажа. Насчет термокамеры вопрос задать можно вам? Я разговаривал, советовался с Андреем Буржуем, у него имеется термокамера, вот, и хотел бы еще с кем-то посоветоваться. А, вот такой, насколько э, важно изменение температуры э, термокамеры? Э, Кашковский сказал 30, 48, вот, а Андрей Буржуй сказал 47. При 48 умирают все. И Андрей Буржуй сказал, что буквально изменение температуры на одну десятую приводит к гибели. Насколько важна вот изменение температуры, я не понимаю и не принимаю этого. Например, как вы относитесь, что именно каждая десятая доля изменения температуры при гибели в то время, когда Кашковский говорит, что 48. Это первый вопрос. Это второй вопрос. По, по самой схеме, по, само, по, самому, по, по самой термокамере, Владимир Юрьевич, насколько важно вот, а, а вентиляционное отверстие, вентиляция, Обогрев, вот как должно быть, именно обязательно условия вентиляции, там обогрева, где, как, как должно стоять. Вот об этом, если что-то какое-то есть, какая-то есть возможность, объясните, пожалуйста. Спасибо заранее. Ну что я могу единственное восполнить в памяти из своей практике. Клещ, когда, вот насчет десяток, вы говорите, там изменение температуры в десятках, я старался всегда камеру нагреть уже где-то под 40 и ставлю кассету, помещаю кассету в термокамеру, потому что долго, слишком долго, это нужно пока постепенно разогревалась она. Затем помещаю кассету с пчелой, температура потих... вначале приостанавливается, рост, а затем постепенно начинает подниматься Уже с 42 градусов клещ начинает осыпаться. Почему осыпается клещ? Задыхается ли он от э, температуры? Или у него пересыхает его, э, то есть теряет влагу собственного тела? У него нарушаются физиологические процессы? У него снижается осматическое давление внутри и присоски утра... утрачивают возможность удерживаться на своем хозяине. Поэтому я слышал последние, зная, что очень частые случаи гибели, ну не гибели, а вот запаривания семей, частично там, бывает и полностью все, поэтому держат дольше, не 10 минут 48 градусов, а держат 15-20 но при температуре 42, где-то за 40, учитывая того, что термолобильные, термоневстойчивые белки, а пчела это тоже белок, может привести к коагуляции, то есть сворачиванию. Могут и произойти нарушения физиологических процессов у пчелы, а ей нужно зимовать. Поэтому температурные режимы, я вот слушаю, слушал Кашковского, кстати, эту тему, и то, что я впитал в себя информационно еще в те времена, еще советские по информации, так точно я вот слышу один в один эта тема, то есть так и он это все выдал. Если практика сегодня заниматься, и занимается ли он, или может у него там ребята есть, кто занимается, то не знаю, как выглядит 48, 10 минут и 48. Как-то мне сразу скажу, настораживает эта вот высокая температура, хоть и 10 минут. Поэтому желательно, желательно послушать сейчас сегодняшнего практика. Я последний раз обрабатывал последнюю семью в термокамере 25 лет назад минимум по времени, потому что где-то десяток лет у меня попал я в начале. Но был примитив, я же говорю. Примитив этот оборачивался боком, в каком смысле? Запаривались семьи. было такое, что бочка с водой стояла, и всю эту кассету, прям, когда они уже начали пошла по живой массе пчелы, она осыпалась, и пчела стала изрыгивать из медового зобика запасы этого меда. Понятно, слепается вся, ну, это месиво такое, вот получается, там, быстро ее в воду обмывать, опять высушивать, и тогда вот таким способом спасались еми. Вот это настораживает, вот температурный разбег, Такое, как, из двух зон нужно выбирать меньше. Или нам побольше клеща убить. И тем самым подорвать биоресурс зимующей пчелы. Потому что это тоже для нее, не думаю, довольно-таки приятное ощущение. И достаточно такая форма будет для зимующей пчелы. Или же не полностью он весь выйдет, но максимально сохранить жизнеспособность зимующих пчел, их физиологию. Поэтому я не берусь вот сейчас вот так э, своими теми столетними годами практики в современный вот в сегодняшний день так ворваться и вот сказать вот так было и делайте так. Желательно, конечно, чтобы Андрей, я думаю, ну если не сейчас, не сегодня, на следующем зела пускай он как-то объявится и поставит все точки над и у человека не один десяток семей и тем не менее вот он отдает предпочтение именно обработке термокамеры в общем оставим пока вопрос открытым так слушаем дальше спасибо Владимир ответ устраивает спасибо большое здоровья вам успехов и всех благ ну, пишет, пожалуйста, расскажите о выводах маток из яйца. Я где-то это читала. Вот такой вопрос. Насчет вывода маток из яйца. Да, долго я держу в памяти постоянные споры. И приходится вот, подключаться к обсуждению. Но не из яйца искусственно тяжело будет вывести матку в расчете на то, что якобы яйцо положить, даже в мисочку, где была принята личинка, перенести яйцо, ну, в общем, так вот и пытается, и что сразу же первые часы рождение личинки, она будет максимально полноценно выкормлена маточным молочком, соответственно, будет и максимально качественная матка. Сколько ни пытались, не пробовали, где я не читал, Рутнера, это бестселлер матководства, и там поднимался этот вопрос, даже двойной перенос, и то... Личинок, и то не, считается, что особого эффекта не получается. Так что по, по, раз, по развитию яичников, по массе маток не дает даже этот двойной перенос. А из яйца получить матку и вывод, ну, нигде не приходилось мне встречать положительные комментарии. Что да, получилось, перенесли из яйца яйцо и получилась матка. Джентерский сот вот, уже можно по нему определить по часам, буквально по часам выход э, рождения личинки. Какой еще нужен другой способ получения вот этого материала для будущей матки? Да, правильно. Чем моложе личинка, и быстрее начнут ее массово наполнять маточным молочком, тем лучше будут развитые яичники будущей матки. Это все прекрасно знают, и ради этого все эти мероприятия по как можно молодой личинке. Ну и свещевая матка. И, кстати, мы об этом говорили, и не случайно сейчас... На слуху довольно распространенная тема, и она как бы не вошла у нас в быт и в практику вывода маток свящевая, потому что там самую первую матку выводят из самой молодой личинки, закладывают. И свищевые маточники может пчеловод проконтролировать и по количеству, и по возрасту и самой личинки. Вот тихая смена, задавал человек в прошлом, на прошлом ЗЭЛО в конце уже, вопрос, как тихую смену организовать, чтобы пчела добровольно поменяла маток, потому что матки тихой смены все знают везде, пишут Самые качественные. Их мало, они хорошо обслуживаются кормилицами, но можно из вещевой матки сделать ничуть не хуже материал. На будущее в лице матки в этой семье. С вещевой. Поэтому ничего я не могу, не, не могу сказать по выводу маток из яйца. Интересный момент. Может, пчеловоды мало кто знает. Первые четыре часа, когда появляется личинка, ее ничем не кормят, ничего ей не дают. Потому что если туда в этот период дать молочко, когда она только вылупилась, она захлебнется, произойдет асфикция. Там есть дыхальца, три дыхальца, такие микроскопические. Она питается за счет того, что у нее выходит после того, как лизируется, растворяется оболочка. Она питается той личинкой первые часы, до 4 часов, этой жидкостью. А затем уже дают маточное молочко для маток, для диплоидного, из диплоидного яйца будущей матки, соответственно, как можно больше его, там 25 миллиграмм, а будущей пчеле всего-навсего 5. Поэтому не вижу никакого смысла ломать голову над, над яйцом. Тут есть такие вот еще капканы в виде того, что я только что озвучил. Можно из яйца, можно просто утопить ее, эту личинку, в начальной стадии, при первых часах рождения. Так, слушаем дальше. Разрешите ремаргу Владимир Георгиевич? Ну, человек народу спрашивал, как, как можно ли с яйца вывести, так сказать. Ну, это способ такой же подрезания рамок и на, на, на яйцах. То есть, э, можно полосочку вырезать. Это у Степаненко Геннадия есть. Пусть она посмотрит видеофильмы. Просто, чтобы не искать личинку, человек не может определить какую там 12 часовая 6 часовая и так дальше можно на яйцах это делать ставить стартеры да э, ну люб, любым этим Ну у степаненко есть такой так, так, этот, такой, этот э, видеофильм выпущенный пусть посмотрит она не имела в виду, что, что яйцо переносить а просто полосочку отрезать и между планок ставить там есть такое. Да, Геннадий, спасибо. Самый древний способ и простой вывода маток именно подрезанием по э, яйцу полоски через две ячейки, то есть каждая, в каждой третьей ячейке оставля, оставляют яйцо, а рядом две, два яйца уничтожают. Для чего это делать? И подрезается по высоте еще ячейка для того чтобы пчелам когда они будут из этой личинки когда она появится родится личинка уже из яйца вылупится и будут из нее готовить будущую матку чтобы легко отстроить маточник на этой пчелиной ячейке потому что будет строиться из пчелиной ячейки ну и конечно же разгон был по краям чтобы эти рядом стоящие личинки, почему уничтожаются яйца, чтобы они не мешали. Да, это давно забыто уже, в какие времена я помню, и, кстати, и пользовался этим. Если имеется в виду так, из яйца, да, это, это работает, и довольно-таки широко и массово, и сейчас может применять все, кто ее переносит, и... И не заниматься какими-то такими хитрыми маневрами, по выводу маток. Хорошо, да, и Надя, спасибо.